данный пиролизная установка а точнее пиролизный генератор или генератор для выработки пиролиза состоит из двух барабанов это основной барабан центральный разделен на две части вот это основная топочная камера с этого бункера с помощью шнека Подается топливо. В данный момент мы используем лугу подсолнечник. Он засыпается. Здесь устанавливается горелка для розжига. Вот это горелочка наша. Потом она, когда рожик произошел, мы ее снимаем. Ставим дверцу обратно. Дальше включаем подачу воздуха на камеру генерации. А потом, следовательно, при недостатке кислорода, топливо топлива в пиролиз. При неполном сжигании попадаю в эту камеру, во вторую основного барабана. Она свихряется и поступает во вторую камеру. С второй камеры она поступает в циклон. С циклона она уходит на третий барабан сжигания самого пиролизного газа. Ну, у меня здесь полностью раньше была зерносушилка. она, в принципе, сейчас есть. Предназначенная. Вот в длинный барабан. Шестерка. Вот, соответственно, подается спиролизный газ. Автоматически от пропана разжигается запаник. Да, потом подается пероральный газ, соответственно происходит трожек, включается пропан подачи, запаник, глохнет. Здесь установил контроль факела, автоматика безопасности, такая небольшая. Пропадание факела, погасаем Стоит подача воздуха, дутьевой вентилятор. Также установлен мело. Сейчас я его отключил. Чуть попозже подключу. Регуляцию воздуха. Центральная регуляция воздуха основные барабаны Также установил термопары для контроля температуры, ну что должны догнать До 700 градусов вот на барабане Начал вначале температуру чтобы начал ляться спирольс. вот сделал врезку сделал холодильник Врезка нужна была для генератора 15 -го. 15 киловатт вот старенький 78 -го года уже ну, быть был изменен переделан он может работать как и на бензине так и сейчас работает на пиролизном газе как температура пиролезных газа достигает 300 градусов это сейчас я покажу где градусов не вот по этой длинной ветке 300 350 вот термопар стоит на горелке горелки не охлаждают так как чтобы кпд самого самой сжигательной установки не портить а вот на движок 300 градусов-то не пустишь топливо вот. Вот, соответственно, фильтр стоит. <coughs> это используем, скажем, заслонка воздушная. этот вот регулятор ручной, пока что на данный момент нет. ничего нет, не автоматизировали весь процесс, заслонку не поставили. Ну, может, конечно, не заслонка, скорее всего, заслонка. Или какой привод. А это воздух. Также нужно автоматизировать. Также два альфа зонта еще не поставили на уходящих газах и вот как раз на подаче здесь вот Он нужен для концентрации кислорода в смеси ну, соотношение газ воздух грубо говоря вот Сам движок Генератор 15-киловаттный сф -ки. Сейчас еще автоматику немножко покажу Пока он не доведен еще до Португальские датчики стоят. Маленький показывает. Че, точь? Контроллер делал проверки. Ну, звёдено у меня на него розжик трансформатор, клапан, дутевой вентилятор, мел контроль факела, ну, то есть все что относится к подожигательному барабану, сушильной установки, будет еще один, одно пр поставлено, программное, программируемое уже для автоматизации, чтобы не вручную подавать, с Датчик топлива а в автомате. еще также следует установить два датчика уровня. Вот. Так, сейчас покажу дальше установку. Вот сам зажигательный барабан. Горелка стандартная на нем на низкое давление давление на два с половиной мегаватта максимальное вот уже сам сушильный барабан то есть флюватор дается зерно ну, или а, можно из нее же сделать асфальтную установку. Барабан начинает крутиться. Следовательно, ну, допустим, зерно будет сушиться. А если асфальт, он будет смешиваться и разогреваться до определенной температуры. Вот. Ну, если асфальтную, допустим, установку делать, вот это вот полностью сейчас переделывать придется. А навернулся ушилки, барабан крутится, тягой, поднимает ее вверх и дальше. Я думаю, процесс этот не особо интересен.